Любое вязание мы начинаем со снятия мерок. Вязать буду на кукленку. Вязание образца для расчета и подбора пряжи. Вот собственно, три вещи, которые мы должны сделать предварительно. Вот сейчас мы снимаем мерки. Окружность головы. Это ширина нашей шапочки 37. Записываем. Окружность головы 37. И... Высота шапочки измеряется очень просто. Основание шапочки с одной стороны, до того места, где мы хотим, чтобы она заканчивалась, другой, небольшой припуск, потому что это все-таки шапочка, которая должна иметь хоть небольшую свободу, получается 24. 24 делим на 2, потому что мы вяжем прямое полотно такое, получается 12. Длина изделия 12. Кукла нам пока больше не нужна. Теперь, зная, что у меня, я сделала предварительно петельную пробу, у меня получается 2,5 петли и 4 ряда. Это моя петельная проба, проба на пятой плотности. Все, я записываю. Вот мои мерочки. Мерки головы, окружность головы. И, и длина изделия. И петельная проба. Подбираю пряжу. Пряжу у меня вот. Акрил. Я буду вязать из акрила, потому что мне так удобно, потому что это учебный материал. Вы можете вязать из любого материала, из любой пряжи. Если это зимняя шапочка, конечно, полушерсть. Если это летняя панамка... Ну, почему нет, панамки бывают всякие. То это какой-нибудь немецкий или французский хлопок. Можно даже вискозу использовать. Это легкие пряжи. Главное смотрите, чтобы подходили цвета. Цвета должны сочетаться. У меня коричневый, рыжий и бежевый. Можно взять белый, но бежевую сюда больше подходит для отделки. Теперь составляем схему шапочки. Первое, что мы вяжем, так, вот шапочка наша будет выглядеть вот так. Вот здесь 12 сантиметров от точки до точки из них три сантиметра подгиб остается девять девять сантиметров на саму шапочку, где-то треть пойдет на. Ну, пускай будет побольше, потому что у меня ушки давайте 4 сантиметра пойдет на клинушки и 5 сантиметров пойдет на прямое полотно, клинушков будет 4 клинья, 4 клина, вот получается у меня вот схема шапки. Подгиб, основное полотно и Клинушки. Вот, собственно, и все 3 сантиметра подгиб, 5 вяжу полоски, потому что кошка у меня полосатая. Посмотрю сейчас, какое количество рядов будет. И, исходя из этого, рассчитаю полоски. И 4 сантиметра будут клинушки. Клинушки тоже сейчас рассчитаю, исходя из того, сколько петель и рядов у меня получается. Калькулятор. Итак, так здесь 37 с 37. Петель умножаем на две с половиной петли 92 92 петли шапка. 3 умножаю на два с половиной равно 7,5. с половиной восемь рядов у меня подгиб вот такой маленький 5 умножаем. Так, почему? Это же ряды 3 до 4. Извините, извините. 12, конечно, на 4. На ряды нажи. 5 и 4, 20. 4 на 4, 16. Посчитали. 16 рядов, 92 петли. 92 на 4 не делится, учитывая, что свободная шапочка. Давайте сделаем 90. 90 уже проще. 90 делим на 4. 90 делим на 4, равно 22,5. Так, тогда 94 получается, потому что 20 по 23. 23 умножить на 4, 90, 92. Ну, видите, все было, все было наоборот очень даже хорошо. Все остается, видите, 92 петли у нас будет шов. Значит, каждое, каждый клинушек 23 петли. 23 23 23 петли на 16 рядов так смотрим 23 петли это полный клин убавки я считаю по половинке значит 23 мы делим пополам ну нечетное число я беру меньше 22 11 петель за 16 рядов на самом деле в таких вещах не, не обязательно такая скрупулезность. 11 значит 11, пускай здесь будет не 16, а 12, и тогда здесь будет 24 ряда. Так гораздо проще, то есть я в каждом ряду буду делать убавку, и все. И вот таким способом я облегчаю себе жизнь. То есть не обязательно убиваться на сложных расчетах, немножко можно... Вот эти 4 ряда, они нам погода не сыграют, зато... Будут очень тяжело мешать, когда мы будем рассчитывать стеклиния. Вот так, таким способом мы облегчаем себе жизнь. То есть 12 петель, значит 12. Пускай будет 12 рядов. Мы в каждом ряду будем убирать по одной петле. С одной стороны петля, с другой. То есть это гораздо проще. И добавляем 4 ряда в основной полотной. Так, 24. На что делится? Много на что делится. Если я хочу... Сделать пестренькую шапочку я могу сделать узенькие полосочки по 4 ряда. Могу, давайте, по 4 ряда. 4, 4 ряда. 4 ряда по очереди вязать коричневый, рыжий цвет. Отлично. Потом я сделаю коричневую макушку, на ней рыжие ушки и все отлично. И белый, э, не белый, а бежевый подгиб. Для разнообразия. Потом у меня здесь будет белый нос, кошачий и... Белые ушки, белые рыжие ушки все просто идеально и отлично, не забываю, что здесь 12. Все. Начинаем вязать, берем в на машинку. Так еще такой момент: когда у меня здесь 92 петли, это чистое вязание. Я должна добавить по петельке с каждой стороны на сшивание. Но я сейчас я буду делать набор на в машине и вы э, увидите. Это делается для того, чтобы у меня была возможность сшить изделие за один петельный столбик. То есть 92 петелькам основного изделия я добавляю по одной петле с каждой стороны на, петель, э, на сшивание. Эти петельки в расчет не идут, э, ни в каких узорах участия не принимают. Они просто для оформление шапочки, когда я буду ее сшивать. Сейчас идем и начинаем набирать 92 петли на вязальной машине. Удобным для вас способом. Так Набрали 94 петли. 92 петли изделия 90, а, и 2 петельки по краям не набрали, а сейчас будем набирать на вспомогательную нить. Для этого Используем быстрый набор иглы через одну. Этот э, способ подходит абсолютно для всех машин. Для машин с нитеводом особенно. И провязываем один ряд. Просто прокладываем нить на вот этих всех ниточках, э, на иголках. И после этого остальные иглы из заднего положения вставим в рабочее. Все, собственно, это весь набор петель. Очень быстрый и очень удобный. Крайнюю можно а, обогнуть. И считаем, что набор у нас сделан. Так, проверяю язычки. Не всем машинам это нужно, ой, моей машинке это нужно. Язычки проверить обязательно, иначе она э, все сбросит. И второй ряд. У нас набор петель завершен. Если у вас машина с нитеводом, вам еще нужно навесить грузики. Очень быстрый набор петель. Набор сделан, провязываем несколько рядов. В моей машине грузов нет, немного провязывать не надо, мне этого достаточно. Нужно разделить вязание. Для того, чтобы когда я буду вязать подгиб, у меня было четкое количество рядов с одной и с другой стороны подгиба. Потому что если делать обвив или косичку, этот обвив он является половиной ряда. Он от него немножко сбивается подгиб. А мне нужна будет четкая линия, поэтому я использую вот такую вот вспомогательную нить. Берем катушечную нить, контрастного цвета к основному вязанию. И один ряд катушечной ниточкой. Это нужно для того, чтобы у меня были хорошо видные открытые петли. Катушку лучше закрепить, потому что в принципе она нам понадобится достаточно скоро будем надевать подгиб. Так, с этим закончили счетчик, я его периодически снимаю, чтобы он у меня не работал и не изнашивался, но сейчас он будет нужен. Берем основную нить, начинать буду коричневой, Мне коричневая нитка, провязываю 4 ряда на рабочей плотности. Обучая плотность у меня сейчас пятая. На пятой плотности это на моей машинке. На вашей смотрите, вы должны сделать предварительную петельную пробу и подбор плотности. Четыре ряда. Нет, крайние петельки, главное, чтобы провязали. Раз, два, закрепить нить. Три, четыре. И каждое действие я запоминаю. Я провязываю сейчас четыре ряда, я это запоминаю. Мне еще обратную сторону вязать точно так же. Три, четыре. Отлично. Теперь берем другую нить. У меня она бежевая. В общем-то, давайте 5, потому что э, я пробовала вязание 5 рядов, я просто хочу убрать с этой стороны нитку, мне неудобно. 5. И записала, что я провязала 5 рядов, обязательно записала 5 рядов, потому что мне вязать обратную сторону. Теперь ставлю переднее нерабочее положение все иглы. Кроме крайних. На крайних я сейчас буду вывязывать. Вот эта вот иголочка, которая у меня пойдет на сшивание, она тоже сейчас будет работать. Беру бежевую ниточку. Так, И ориентируюсь на 10 игл. На самом деле, вы можете ориентироваться на любое количество игл. У меня просто на машинке в серебряной платье, на мне это очень удобно. У вас могут быть абсолютно любые ориентиры. Если на машинке никаких отметок нет, сделайте их сами. Берете бумажный скотч или пластырь или если машинка черная, как у меня, на ней можно мелом нарисовать, в общем, любым способом вы отмечаете себе равные вот эти вот промежутки на вязании для того, чтобы сделать зубчики. Зубчики очень украшают, они необычные, и мы их сейчас с вами провяжем. Для этого разделили наше вязание на равное количество игл частей. Берем отделочную ниточку, у меня она бежевая, и провязываем до метки. До метки один ряд на рабочей плотности. Обвили иголочку стоящую за нашей меточкой поставили, ну, поставили в переднее положение иглы, которые у меня выходят за эту метку. Вот так. Провязали ряд. На 10 иголках. И теперь, так, обвили иголку. И теперь выводим по 2 иглы. Из работы две иглы вперед. Провязали ряд. Обвили иголку стоящую. В переднем рабочем положении. Две иглы с другой стороны. Убираем по две иголки. Две иглы с этой стороны. Две иглы с другой. У меня осталось две иголки. Отлично. Я ставлю в рабочее положение все иглы, оставшиеся до следующего. До следующих 10 иголок и следующие 10 иголок. Для того, чтобы перевести нить на следующий треугольник. Как вариант, можно каждый раз отрывать ниточку и начинать заново. Но я очень не люблю рвать нитки, я лучше переведу э, вязание на другую сторону. Вот таким способом. Перевели сразу десяток, который мы уже провязали, в переднее положение. У меня в работе 10 игл следующих. Я провязываю на этих 10 иглах один ряд. Обвиваю иголочку стоящую впереди и вывожу по две иголки из работы с одной стороны, две иглы с другой, две иглы, две иглы. Провязала на двух иголках, ставлю в рабочее положение десяток игл следующих и оставшиеся иголки до следующего десятка. Не забудьте отключить рычаги частичного вязания. Я вам не сказала, но я думаю вы сами догадываетесь. Когда у нас есть хоть, хоть что-то стоящее в переднем рабочем положении, хоть какое-то количество игл, рычаги мы отключаем, иначе машина поставит их в работу и у вас не получится рисунок. Ряд. Убираю сразу уже провязанный десяток. Провязываю ряд на новом. Две иглы вперед. Две иглы вперед, 2 иглы вперед, две иглы. Провязали на двое. Обвили иглу, стоящую впереди, и выставляем в рабочее положение все иголки этого десятка и следующий десяток. Так мы вяжем до конца вязания. Сейчас мы с вами вывязываем как раз вот эти вот очень интересные волны по низу шапки один ряд убираем все иглы предыдущего десятка и провязываем ряд на оставшемся и так далее по две иглы вперед 2 иглы вперед 2 две иглы две иглы. остается 2 и ставим в рабочее положение все иголки следующего десятка до конца шапочки доходим таким способом, вывязывая полукруги. Вывязали все полукруги. Вон они у меня так красиво выглядят. Ставим все иглы в рабочее положение. И провязываю два ряда коричневой ниткой. Но провязываю не просто, а на более свободной рыхлой плотности. Для того, чтобы освободить, дать возможность этим полукругам свободно лежать. Поэтому у меня рабочая плотность пятая. Я ставлю шестерку. И два ряда коричневой ниточкой провязываю. Могу рыжий, кстати. Тоже интересно. Но это будет очень пестро, наверное. Коричневый, рыжий, неважно. Выделить. Это я делаю для того, чтобы сбить обкрутки, какие есть. И э, очень у многих такая проблема. Когда вывязывается частичным вязанием, что то вяжешь, получаются очень некрасивые ступеньки. Вот этот прием позволяет нам избежать ступенек и очень красивую плавную линию получить. Сейчас мы это и делаем. Два ряда на более свободной плотности. Я вяжу на шестерке. Раз. Два. Сразу рабочую плотность на место. Чтобы не забыть. Итак, я вывязала середину подгиба. Вот мой подгиб. Весь. Вот такой вот он будет. Теперь я вяжу обратную сторону. Для этого Ставлю все в переднее рабочее положение. Раз уж у меня нить осталась там, значит начну с той стороны. И делаю все то же самое, только э, с той разницей, что начинаю вывязывать с серединки. То есть у меня уголок остренький появился сюда, получился. Поэтому и начинать я должна с уголка. Если я основание вязала с 10 игл, то теперь я начну вязать с двух игл. То есть беру Коричневая больше не нужна. Пока беру, провязываю до двух игл. Один ряд. Вот эти две иглы центральные. Так проверяю, что раз, два, три, четыре, пять ошиблась вот так вот не две иголки раз два три четыре раз два три четыре до да. один ряд убираю в переднее положение иглы остальные и начинаю так провязываю ряд и по одной и по две иглы ввожу делаю обратную операцию теперь я ввожу иглу и поставили так где у меня две центральные раз два три 4 один ряд сразу убираю все остальные на двух иглах провязываю две и начинаю вводить в работу 2 2 2. 2. так где две центральные вот эти их ввожу в работу и те иглы которые у меня перед ними находятся Вязала. сразу убираю все в переднее положение вот две центральные до да, 4 четыре два ряда в них и по Две иголочки, как выводили, так и вводим. Все делаем то же самое, только в обратной последовательности. До конца. Не забудьте, главное поменять плотность. Потому что если вы плотность оставите повышенную, у вас все вязание перекосит. Так. И все иглы убираем. Остается две центральных на которых и начинаем то есть и продолжаем вот так вот вязать и до конца вязания мы вывязываем вторую часть наших уголков провязали двойную часть подгиба и теперь 5 рядов коричневой ниткой вторую часть подгиба раз здесь не закрепленная ниточка я ее завяжу два Три, четыре, пять. Все, подгиб связан. Видите, вот эти полукружки. Вот так они видны, хорошо будут. Сейчас мы должны подгиб оформить. Для этого открытые петли. Видите, контрастная нитка очень хорошо видна, петли вот они, их замечательно видно. Надеваю на иголки, не снимая вспомогательную нить. Для этого нужна была именно контрастная, вот, отлично видные петли, очень рыхленькие и свободные. Их всех просто надеваю на иглы машины, не снимаю, опять же повторю, вспомогательную нить. Их очень хорошо видно все весь подгиб надеваем на иголки до конца ряда после этого можно спокойно вытащить катушечную нитку и оторвать если это нужно, если у вас на ней висят грузики, оставьте эту вспомогательную нить, вы ее уберете, когда закончите вязание. Надевайте подгиб. Надели подгиб, вот у меня вспомогательная нитка осталась, вот зубцы совершенно четко выделяются. Провязываю соединительный ряд. Для этого плотность пятая была, ставлю с половиной 6 для того, чтобы у меня не было видно перетяжки. Если я буду делать соединительный ряд на рабочей плотности с, стороны, с лицевой стороны этот ряд будет виден. Он будет таким рубчиком. Я этого не хочу. Поэтому ставлю шестую плотность и провязываю один ряд. И теперь такой момент: какой пряжи вязать? Сейчас я буду вывязывать полосочки. Поэтому, в общем-то, я могу начать и с коричневой, а могу начать и с рыжей. Поэтому коричневую оставляю, беру рыжую, рыжую полоску. Вот с рыжей, и буду начинать. У меня шестая плотность. Я собиралась вязать 24 ряда. Так, уточняю. 24 ряда разноцветной полоски. То есть коричневый рыжий, коричневой рыжий. По 4 ряда 6 раз. Поэтому сейчас я вяжу 4 ряда рыжий. Первый ряд на повышенной плотности, то есть на более рыхлой. Раз. Сразу ставлю рабочую. Два. Соединяю ниточку, чтобы ничего не расходилось. Четыре ряда провязала. Меняю нить на коричневую. Четыре ряда. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре ряда. Меняю нить на рыжую. И так далее. Вяжу 24 ряда, 6 полосочек. И начнем вывязывать макушку. Связали Шапочку у нас остались убавки. Мы сейчас будем вывязывать макушку. Макушку уголками. Мы когда рассчитывали, выяснили, что один клин у нас будет 23 петли. Поэтому я... Разделила машинку по 23 петли поставила метки. У меня на машинке можно рисовать, поэтому я мелом нарисовала метки по 23 петли 4 клина. Если у вас на машине рисовать нельзя, наклеивайте э, меточки. Либо пластырь, кусочек, маленькую полосочку, или бумажного скотча. Все иглы, кроме первого клина, в переднее нерабочее положение. Рычаги, естественно, Частичного вязание отключаете, чтобы у нас вот эти иглы не вошли в работу. И начинаем вывязывать клин, выбираем, чем будем вязать. Я буду вязать более темной пряжей, и начинаем два ряда провязали, не обвивая ни в коем случае иглы, стоящие в переднем положении рядышком. Раз, два, и теперь берем Двух- или трехугольный декер. Видите, вот две или три иголки у него. И любым, э любой вариант вы выбираете: либо двух, либо трехугольным. и делаете убавки с двух сторон одновременно. Э -э если шапка большая, можно и трехугольным, Маленькая, можно и двух. Будет зависеть того, это зависит от того, хотите вы видеть дорожку на клинушках или не хотите. В общем, мне дорожка не очень нужна, поэтому я ее делать не буду. Двухугольный декер. И пересаживаем просто одну петлю. Ой. С одной стороны. Шо ж такое. И со второй стороны. Игла назад. Освободившаяся. И два ряда. Такой момент у нас, поскольку первый и последний клинья идут на одну петлю больше за счет того, что у нас на сшивание пойдет. Вот эта вот петля у нас как шла, так и будет идти крайнее на сшивание. Поэтому она... Как делаю убавки 2 петли и 2 петли с разных сторон, так и делаю. То есть я не обращаю внимания на то, что у меня эта, эта игла была лишняя по расчету. То есть я разметила 24, 23, 23, 24. Вот так вот. Потому что вот эти вот петли, которые у меня на сшивание идут, мне их девать, в общем-то, уже и некуда, они не особо и нужны, потому что на пойдут уже другие петли, так, два ряда, вот так, каждые два ряда убираем по петельке до расчетной величины, оставляем на стяжку такое количество петель, которые у нас остаются, но желательно, чтобы их было как можно меньше, потому что вот, в эти клинушки мы с вами будем сшивать ушки. Нам нужны хорошие клини. Но сколько останется, столько останется. По расчету убираем количество петель по 2 с каждой стороны. То есть по одной петле с каждой стороны каждые два ряда до расчетной величины. Мы оставляем, я оставлю по 4 петли и остальное буду убирать. Итак, каждый клин. Делаем раздельно клини все раздельные в этой шапочке. Мы связали шапочку. Такая полосатенькая у нас получилась. С уголками беленькими. В общем-то все очень хорошо. Последние петли, которые у меня оставались, я собрала вот так на ниточку. Просто на белую нитку. <coughs> на стяжку. Потом я все вместе соберу, когда сошью клинья. И стяну. Пока каждый клинушек у меня закончился несколькими петельками. вот На просто контрастную ниточку я их собрала. Теперь я могу... Убрать вспомогательную нитку. Просто выдергиваю катушечную. И вспомогательная нитка сама собой уходит из э, вязания. Так, тут остается. Такая крепкая нитка попалась. Сейчас мы ее вытащим. И будем вязать ушки зацепила ну ладно будем сейчас вязать ушки для этого мне нужно посмотреть ну сейчас сниму вспомогательно она мешает она утолщает, но утолщает вязание мне не нравится все Помогательно убрали очень легко сразу стало все гораздо симпатичнее Видите, за счет того, что мы делали увеличение плотности, изменение плотности, у меня вообще не видно здесь перехода подгиба. Как правило, остается у всех очень некрасивый рубчик, у нас этот рубчик отсутствует за счет того, за счет изменения плотности. С изнанки все очень ровно, очень красиво, очень хорошо. Вот эти четкие совершенно зубчики, ну, их надо будет подпарить, чтобы они не были такие, такими толстенькими, они улягутся и будут очень хорошо лежать серединка на месте видите зубцы получаются очень гладкими потому что мы делали соединительный вот этот ряд общий если бы мы этого не делали у нас бы зубцы получились ступенечками за счет вот этих вот рядов произошло сглаживание и зубья получились просто идеальными и потому что мы делали все симметрично они абсолютно одинаковые двух сторон теперь вяжем ушки для этого Ушки я буду вшивать между клиньями, поэтому они получились у меня вот такими вот раздельными. Я их буду вшивать, одновременно вшивая в него, внутрь уха. Мне нужно посмотреть, на каком количестве игл я могу вязать ухо, чтобы оно поместилось между клиньями. Ну вот. 12 игл вполне подойдет. Шапка пока больше не нужна. 12 игл. Это ухо. Нужно будет 2. Берем ухо. И я его буду вязать рыже-бежевым. Внешняя сторона рыжая, внутренняя бежевая. Начинаем с внешней стороны. Плотность рабочая, пятая. Так, и удобным способом, каким вам больше нравится. Конечно, предпочтительнее здесь тоже было бы делать бросовую нить. С нее и начнем. Потому что потом это все вместе наденем на иглы и будет гораздо аккуратнее край. Помогательная ниточка. Любым удобным способом. Нужно начала объем, значит объем. Несколько несколько рядов. Обязательно катушечный. Вы видели для чего гораздо проще надевать, когда катушка есть. Помогательная ниточка. Один ряд катушечный. Ничего подлиннее. И начинаем взять рыжим цветом. Начало внешнюю часть. Для начала надо определиться, какие у кошки будут ушки. Остренькие или кругленькие. Ну будем вывязывать длинные острые уши. Поэтому сейчас, раз, два, а, вывяжем основание уха. Ух, ух уже не сразу начинает с треугольника уходить. Сейчас мы провяжем 4 ряда. Крепить нитку, 4 ряда, раз, два. Главное запомнить, три. провязываем. Четыре ряда основания уха. И теперь начинаем делать убавки. То есть начинаем выводить по одной игле. Опять уголок вяжем. до минимального количества иголок. Одинаковые. Еще раз провяжу. Так, эта нитка мне больше не нужна. Берем бежевую. И такой момент, смотрите, у меня рабочая плотность 5, я ставлю 4, я делаю плотность плотнее на единицу, а то и на полторы-две. И беру серую ниточку, начинаю внутреннюю часть уха вывязывать на более плотной плотности. Завязать, чтобы ничего не оттопыривалось никуда. Два ряда мы провязывали, рыжие, значит два ряда и бежевый. И начинаю по одной вводить иголки в работу. Сейчас посмотрите, какой эффект дает смена плотности. И до, до конца. вязали до основания уха, ставим рабочую плотность и 4 ряда. Эту нить больше не нужно. Берем вспомогательную. Можем воспользоваться уже той, которая у нас была. Так, но она совсем такая же. Давайте возьмем другого цвета, Контрастную, чтобы было видно. И смотрим, что у нас получилось. Ой, главное не распустить мне. Помогать, но ну, нет раньше времени. У нас получилось ухо. Вот такое вот ухо. Видите? И за счет смены плотности внешняя часть больше, чем внутренняя. Вот внешняя часть ушка, а вот внутренняя. Вот такое вот очень аккуратное и уже самодостаточное ухо. Остренькое, Ушко. Если бы нам нужно было ухо побольше, мы тогда просто не делали открытые петли, а закрыли бы их. И можно было это ухо припосаживать как угодно. Но поскольку сейчас мы будем открытые петли надевать на иглы и соединять шапку и ухо одновременно, то 12 значит 12. Вот Какое ухо есть, такое есть. Вяжем еще одно точно такое же ушко. Не забывайте менять плотность процессе вязания это очень важно иначе не получится вот такого эффекта эффекта э, во первых ухо получается загнутым видите оно загибается саму потому что внешняя часть больше чем внутренняя и внешняя часть находит на внутреннюю это тоже очень интересный эффект добиваться его можно только вот смены плотности второе ушко и сейчас будем все соединять так теперь мы можем соединять уши и шапку Средний шов у нас однозначно без ушей, он сам по себе, мы можем его шить совершенно спокойно. Сшивать будем косичкой, либо на вязальной машинке, тут как вам удобно. Один петельный столбик у нас как раз для этого и выделен. Мы можем взять эту нить, которая у нас есть, либо сверху и спокойно сшивать шов. Берем, вставляем. Можно было по подлиннее оставить, но не оставила, значит привяжу. Сшиваем. Совместили две верхушки, чтобы мы четко вышли на одну линию. Придерживаем пальцами. Вводим крючок в основание. Один петельный столбик с одной стороны, один с другой, четко. И поехали. Один петельный столбик здесь, один там. И натягиваем вязание, натягиваем полотно обязательно. Вот у меня даже, когда сшиваю, эти пальцы держат вязание. Вот этот палец держит нитку. Вот. И растягиваю, растягиваю, растягиваю полотно. То есть вот здесь вот оно должно быть натянуто. И тогда... У меня будет ровный-ровный шов. Если вы привыкли сшивать по-другому, сшивайте, как вам нравится. Но вообще, полотно должно быть натянуто обязательно по линии сшивания. Тогда у нас не будет стянутости, потому что косичка, она э, достаточно такая неэластичная. Шов неэластичный, и если мы его затянем, у нас исправить его будет очень сложно. Поэтому э, натягивайте полотно и обязательно натягивайте вот эту вот нить. Вставили крючок. В один петельный столбик, во второй петельный столбик с другой стороны, и протянули ниточку между ними. У нас появилась петелька на крючке, оставляем петельку, крючок в один петельный столбик, другой подтянули, затянули там, затянули здесь, протянули нить через все петли. Получили еще одну петельку так совместили все, и с обратной стороны совершенно ровный шов получается, отличный отличный шов, поэтому вот так вот мы сшиваем сейчас передний шов и приступаем к сшиванию ушей, боковые швы, боковые части клиньев. Передний шов сшит, так вот то, что у нас пойдет шов назад и вот эти вот боковые шовчики нас интересуют сейчас. Берем ухо и смотрим, как оно должно лежать. Это вперед, вот так вот ухо и ляжет у нас. Вот светлой частью внутреннего ушка пойдет вперед, рыжая часть пойдет назад. Так оно будет лежать. Значит, вот так я его и соединю. Выворачиваю изнанку, кладу ухо. Вот, вот так вот я его и буду надевать на вязание. Поэтому сразу достаю машинку. Вот эти вот 12 петель, которые у меня были на ухо. И плюс еще по одной дополнительно. Вот так вот делаю. Так, чтобы языки были открыты. Вот. Моя задача сейчас все это соединить. То есть сначала ухо главное вот так вот и держать. Надеваю на иглы первую часть вот это первая петля будет вот это последняя будет остальные надеваются очень просто сначала берем серединку на среднюю иглу, серединку на эту иглу и так далее то есть каждый раз берем среднюю часть Один петельный столбик главное не перепутать не взять лишнего иначе мы собьем будет очень некрасиво так Одну часть надели, берем ухо, а нос оно было надето вот так, по замыслу. Как, э, как, как замыслили, так и надеваем. И открытые петли, у нас их было 12, надеваем на иглы машины. 12 петель. Так, раз, Они, вот, они разделяются вспомогательной ниточкой катушечной. Очень удобно. Ну, надеюсь, что мы сейчас ничего не перепутаем. Так, и последняя. Одна часть уха. Надето. Берем вторую часть уха. Главное, чтобы ничего не слетело. Вторая часть уха. Те же 12 петель. Они уже пытаются убежать, потому что слишком много тут надевается. Поэтому нельзя сначала убирать вспомогательные нитки. Сначала мы все надеваем, потом будем убирать нитки. Да. Но вспомогательные нитки придется убрать по-любому, потому что нам будет иначе очень тяжело закрывать. Большой достаточно объем здесь вязание. Последний раз и два. Так, все наделась. Нитки вспомогательные убираю с одной стороны. Вытаскиваю катушку с другой стороны. Убираю вспомогательные нитки. Так, ухо надето. И сверху накрываю это все второй частью. Так, и последнее вот здесь. Стараюсь это все теперь равномерно, точно так же, каждый раз выбираю серединку, надеть на иглы. Это самый простой способ, самый Аккуратный, потому что если буду просто вшивать уху, у меня будет грубый шов. Вот этот способ дает самый-самый тонкий и аккуратный шов. Я пробовала по-всякому вшивать уши. Вот этим способом самые идеально вшитые уши получаются. Вот такой у нас тут с вами бутерброд получился из аж четырех слоев. И... Вот эти вот ниточки, там стяжка будет уже, это последнюю очередь. У меня здесь какая-то нитка, вот ей могу и закрывать. Привязываю к ней рабочую нить. Начинаю с этой стороны, а не с внешней, потому что здесь, видите, у меня заканчиваются петли, я боюсь их потянуть. Поэтому вот... Внутренней части все и берем. Заодно убираем все хвосты. Никаких хвостов у меня тут не остается. И начинаем закрывать. Если вы не уверены в том, что вы хорошо можете закрыть вот это вот вязание, можете провязать один ряд. Но, правда, такое количество мало какая машинка сможет провязать. Поэтому просто закрываем. Вот у нас висит все это на иголках перед нами. Очень удобно. И мы все это аккуратно сейчас закроем на вязальной машинке косой же вытащили вперед иголку обернули обкрутили эту иголку впереди стоящую и по одной игле подтягивая чтобы у нас уши не не оттопыривались никуда не вылезали самый лучший способ в данном случае это все-таки косичка не иголкой, не пересадками, не перекидками, а именно косой. Та же косичка, что и при сшивании передней части, только немножко по-другому она используется. И зашиваем ухо. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Этот способ хороший еще и тем, что с машины ничего не падает, ничего не надо держать, завязали узелок, все. Так, смотрим, что получилось. А отлично вшиты ухо. Видите, все абсолютно ровно. Ухо вшито идеально, вообще ничего не надо делать. Вшито правильно. Вперед светлой частью, назад рыжий. Как у котов и есть. Темное ухо сзади, светлое ухо спереди. Можно еще кисточку приделать, будет еще вообще здорово. Точно так же сейчас пристраиваем второе ушко. Вот оно. Смотрим, как оно должно ложиться. Выворачиваем и надеваем все это на машинку. На те же 14 петель и повторяем эту операцию еще раз. У нас два идеальных уха. Ну, здесь торчащая нитка. Мы ее просто внутрь уха заправляем и все. И нет нитки она мешать нам не будет. Потом все, все нитки, которые у нас останутся, внутрь ушей заберете. Уши пустые внутри, в них можно сложить все, что у нас будет мешать. Так, пришиваете второе ухо. Уши пришиты. Осталось сейчас нам делать боковой шов и геномию кота. Ну, все постепенно. Делаем ш... ну, задний шов. У меня надо вот, это вот все безобразие убрать для начала. Беру рабочую нить для того, чтобы сделать стяжку. Здесь все, что у меня было, все вот эти вот коричневые ниточки, они пока не будут мешать. Мне их придется потом связать друг с другом, их тут очень много, потому что каждая нитка заканчивалась, плюс еще зашитые уши боковые края. Кстати, еще раз хочу вам показать швы, по приш... где шов сам по себе, шов боковой и шов пришивания ушей. Они абсолютно одинаковые. Самый аккуратный шов по приш... При... При... в уши, видите, уши вшиты, а никаких никакого безобразия изнутри нету. Очень-очень чистый шов получается. Самый лучший способ вшивания вот таких вот деталей. Ну, даже если это будет не уша, а что-то другое, мало ли вы что-то будете пришивать. Итак, вот эти коричневые ниточки я убираю. Сейчас моя задача убрать белые. Белые нити у меня стягивают петли. Поэтому сейчас на крючок, либо на иглу я собираю все петли. И продеваю нить очень удобный способ вот так вот хранения петелек на вот таких ниточках никуда не убегает и не надо много э, вспомогательных то есть не надо много много ниток навязывать достаточно одной все все петельки чтобы у нас ничего не распустилось и так вот собираем их все потому что в процессе работы у нас они пытаются куда-то собраться свернуться сейчас их надо всех подтянуть и собрать на крючок или на иглу как удобно макушка собрана на крючок эти нитки мне больше не нужны но прежде чем их отрывать я сначала продену нить которую буду сшивать изделие на через через эти все петельки вот продели все петли мне Надетые, теперь я могу эти белые нитки спокойно убрать. Еще раз а, а да, да уже испугалась. Еще раз смотрю, что у меня все надето, все петли на месте могу стягивать. Вот эти вот ниточки пока пусть болтаются. Я их уберу потом, когда у меня будет стяжка. Но прежде чем сшивать, естественно, надо приколоть. Так, вот эти петли, петельки тут. Скалываю вязание. Совмещаю булавочками все горизонтальные полоски. Это, а это обязательно, чтобы у нас шапка шла по кругу без каких-то сбоев. Если будет сбит ну, не рисунок, полоски горизонтальные будут уже некрасивы. Наша шапка должна выглядеть красиво со всех сторон, изнутри, снаружи, из иззади и спереди. Поэтому совмещаем все полоски, скалываем их булавочками и сшиваем точно так же, как переднюю часть, натягивая как следует полотно. В конце концов, можно даже сесть, удобно так, между коленками зажать переднюю часть и натянуть. И тогда у вас освобождается рука, вы можете только поддерживать веревку и вязание. Одной рукой сшиваете, второй держите веревку, коленками оттягиваете полотно. Очень удобный способ. Самое главное, хорошо натянуть, тогда ваш вас шов будет отличный. И за один петельный столбик. Вот так вот все наше изделие до конца и сшиваете. После сшивания получается вот такая уже самодостаточная катошапка. Шов сшит. Кстати, не забываем, что мы за один петельный столбик, когда сшиваем, у нас очень хороший получается вид изделия. Шва практически не видно. Так, теперь вот эти вот, вот эту бахрому, которая у нас осталась в большом количестве внутри, мы можем просто вот так взять ее, оптом завязать друг с другом и отрезать. Она, в общем-то, уже не будет мешать, ничего не распустится. Главное хорошенько завязать. Поскольку стяжку мы сделали уже другой ниткой, эти ниточки нам мешать не будут. Их много. Их просто завязываю вот так вот крепким-крепким узлом и отрезаю. Но не пацаны и корешок, а вот чуть-чуть, вот, чтобы они точно уже никуда не делись. Так, вот здесь то, что мы пришивали. Все, убрали все ниточки. Это у нас узелки были связаны рабочей нити с шиной. все. Вот изнутри шапка такая, снаружи шапка, практически готовая. Можно ее оставить и так, она уже самодостаточна, надо только отпарить вот эти вот нижние края, потому что они вот такие вот толстые, как, как были, никак не улягутся, их надо отпарить, намочить, тогда они лягут и станут плоскими. Вот сзади шапочка выглядит. И спереди шапочка выглядит. Все, все отлично. Отпариваем, чтобы было видно, что, чтобы чтоб все было видно, как это лежит. И можем померить на ребенка. На моей кукле все это сидит просто отлично.